Да что такое? Держит они лев левую лестницу уже автомат. Задаешь жесть, как я в нее не попал? Worries No See как тебе сделал? А там еще один. Мы его автоматику все-таки убили. Я стал зарядным. Ай-яй-яй-яй! Ах ты! А вот Ближайшая там объект, именно статью там стеной. подходишь это объект примерно тебя напоминать кидают гранат, я жду там за мешки. Я просто меняю свою позицию прямо впереди эти мешки. И грамот конечно, взорвается за мешки, и я буду жить. Другой вариант это примерно там маленький объект в комнате. Примерно ящики так далее, и так далее. Ну, граната взорвается там, где я. При том, что между и между грамотками. это объект Понял И сразу после этот взрыв я наступаю там в комнату и попробую там расстрелять. Я пока пытался у меня каких-то лазерки. Я не знаю, почему я так много сделал. Ну, кило, что? Давай, Саф. Я почему-то врезался в стенку никак не мог отойти. радикально о, о, о, о, о. я вообще не видел где, где я был за стеной когда кидал где... отлично дверь ага. церкви 4 Готов. минуты надо брать да. А я думал, что это было мой человек. Не мои патроны. Я только ноги. Я только ноги видел. Сайс отдыхает. Коля, знаешь, что я хочу uh, посмотреть, как ты работаешь там на подавлении не, не только с автоматикой, но и с зимтовками всех я не понимаю, почему только я uh, работаю на подавлении ой-ой я, я не могу разбежать